Я искренне хочу поздравить наших молодожен. Вы самые красивые, самые прекрасные, самые лучшие. Ребят, по-моему, впервые Медельсон звучит на театральной площади. И я хочу, чтобы это было доброй традицией. Я искренне от себя лично, от всех курян, от всех жителей Курской области желаю вам долгой, счастливой, совместной жизни. Больше, больше, больше! Сегодня, находясь здесь, многие из вас впервые видят центр города. Дорогие друзья, вы видите, какое здесь замечательное место. Но сколько много предстоит сделать. Я искренне поздравляю вас с праздником.